Всем привет, ребят. Сегодня я играю в Роблокс. Это уже пятая часть. Короче. Сейчас должна Вика зайти. Я ее позвал. На видео. Так. Так, так пока порупим. Странно. Ч она не звонит? мне? Она же должна мне по вайверу позвонить. Странно. Не понял. Ч, Ч это за п? <плоди> Только не вок. Так, можешь попробовать еще раз позвонить? Сам. Да, камера настроена, мам. Ч -чё ты не звонишь, Вик? Что это значит? Ты вообще в компьютере или где? И ты должна зайти туда, туда где я сейчас Хорошо Все, Вика подключилась Звук на максималке так, А здесь тоже все в порядке Так, камера в порядке мне побольше времени сейчас, так. Вик, я тебе. А, ты здесь, Вик? Ты где, я Вик? А, вот ты где! Деди, бе я прокачал. Это что? Прокач... Скажи. Это симулятор текста. Короче, надо нажимать, смотри, я тебе покажу сейчас. Надо мышкой нажимать на при... к левую... К левую кнопку мыши, и у тебя заспавнится письмо. Видишь, Что? вот и все ты должна, на он станции продавать это все, я уже прокачался. Смотри, иди а за мной, за мной вот сюда, чтобы сюда письма надо продавать, вот сюда все мне деньги зачислили. Видишь, сколько у меня писем скочит? А а телефоны надо покупать, иди за мной снова. Я не знаю, вот сюда. Видишь, где я прыгал? Вот сюда на телефон за деньги покупать. Только у тебя их чуть-чуть. У -чуть тебя не хватает денег, Вик. У тебя денег не хватает. Если не нажимается, то значит у тебя денег не хватает. У тебя 43 денег, этого недостаточно для нового телефона. Нет, нет, нет, нет. Телефон так, пока Батлин. Вот Ты... Смотри, Вик. Короче. Смотри, Вик, у тебя вот этот телефон, чтобы его купить, полюс, на, надо 250 денег, вроде так. Я, я, я, я, 60, я на а что? Вик, знаешь что, чтобы тебе прокачаться, иди за мной. У тебя есть кристаллы, за эти кристаллы ты можешь купить эти смайлики, а эти смайлики тебе будут давать в плюс сообщения, еще в плюс сообщение, короче. У тебя есть сколько? Кстати, должна бонусный сундук собрать. Где я стою, сейчас ты должна ко мне идти. Короче... В этот сундучок. Вот сюда, прям. Вот прям сюда идти надо. Я сейчас покажу. Так. Вика. У тебя новое звание появилось. Поздравляю. Смотри, Вик. Вик, смотри. Смотри. Надо идти вон в тому сундуку, чтобы чуть-чуть прокачаться. Получить три тысячи денег и пару кристалликов. Типа, да. А что у тебя наверху это звание? У тебя уже третье звание, короче. Поздравляю. А у, тебя, что а у меня звание на, на странице три. На странице 3 я очень много писем напечатал, так что а я на третьей странице. Вика, иди за мной, вообще-то. Ну, Вика, вот ну, ты должна ко мне подойти. Папа, что Купить телефон, смотри. Вот у меня, например, вот такой телефон. Чтобы его купить, надо пролистать. Если у тебя не хватает денег, то тогда он не нажимает. Не кликается. А что если вот так смотри? Что вот так? Поверни а У меня есть 500. А смотри, я нажимаю и ничего не происходит. Потому что надо второй телефон купить. А -а -а, это надо доходить до них. Да, сначала надо второй купить, потом третий до этих Доходить, короче. А чтобы получить сразу же деньги, смотри. Смотри, Вик. Прям посмотри на Вик, посмотри сюда, прям. Надо нажать вот сюда, пойти назад и вернуться к желтому сундуку. Ой, ну, что Чтобы выйти, надо на крестик нажать и потом пойти к желтому сундуку, короче. Вик, смотри, Вик, ко мне, ко мне надо идти. Смотри, Вик, Вик, иди ко мне. Смотри. Видишь, я тут-то хожу. Смотри, я вот так кликаю и еще вот так получается. тогда И смотри, чтоб прокачаться побыстрее, хочешь узнать секрет? Я тебе покажу. Иди за мной, и я покажу этот секретный вход этому. Вик, ну иди ко мне. Смотри, ко мне идем. Вик у тебя нет для этого. Смотри, Вик. Вик, ты смотришь вообще-то или нет. Да. Смотри, вот я. Вот этот Желтый сундучок подходит. И... Почему -то, почему -то ничего не получается. Ой, тебе надо достать количество Но кристаллов. Ума... Жмайла, не Короче, тебе надо доступ 25 бриллиантов. Чтобы их получить, надо подойти. Не монеты, а кристаллы. Видишь, вот этот фиолетовые, фиолетовые вот эти штучки. Вот у меня сколько. Смотри. Чтобы их получить, надо подойти к этому сундуку. Ты? Я пойду туда покупать телефон. Ай, чтобы что прокачаться? Надо. Взять, желтый сундук ты получишь вроде триста кристаллов и 5000 денег. Понятно? Блин. Мне еще надо пару денег еще подкопить. Шамяк и лука. Смотри, Вик. Вик, иди за мной. Это чё? Это... Не знаю, что это такое. У меня раньше такое было. Смотри, иди за мной. Подходишь вот сюда. Где я сейчас нахожусь? О, это что Я покупаю мальчики? Это что? Мне дали денег? Да, денег и кристаллов. За кристалл можешь купить люб... смайлик себе. А за деньги телефон. Понятно. Короче, про... Большое... Ой, спасибо, Дима. Я тебе давным-давно тысячи раз хотел напомнить. Так, а я пойду в лавую карту за один миллион. А можешь за два миллиона попробовать карту? Я же ее разблокировал давным-давно. О, за да. Надо убрать телефон, чтоб не мешало. Это Хорошо. Фу! А где портфели? Где? Портфели? Какие портфели еще? Покажи, что это за портфели. Что за портфели? А где Да я нечаянно нажал на крестик и вышел. Сейчас я зайду. Чтобы меня встретить в Вайбере, смотрите, я вам покажу сейчас. Ой, я знаю, где окрасить вот, портфель. Вот, смотрите, вот, вот ведёт на Вайбер вот, вот этот телефоны значок. телефоны, я краска. знаю, Дим. Я знаю, где окрасить uh. телефоны. Угу. Надо, вот, вот. За робуксы надо покупать чехлы, короче, им. Вот. Чтобы поиграть, встретиться со мной, надо скопировать этот знак. Короче, ему получится мойщиком. Что, Вик? У меня много денег. Поздравляю! У тебя все равно третье звание. Еще надписем все сделать. О, у меня почти десять тысяч! Поздравляю! Ты должна кликать, набрать очень много и потом зажать мышку, чтобы чтоб эти письма вылезали. Понятно? Ой -ой -ой. Чтоб купить 20 тысяч, тебе надо накопить писем, а дальше, тогда ты накупишь эти письма, ты должна подойти к, к этой станции и, и потом тебе зададут письма мест, на место денег. И Короче, ты сможешь купить, а, рю, а рюкзаки не надо покупать. Там можно бесконечно писать. А я сейчас в ледяной карте прохожу ее. Блин, еще пять минут что-то, да блин. Короче, я ухожу. Угу. вот сюда. Жмяку, жмяку, жмяку. Хорошо. Ой, у меня зарядка кончается. Хорошо. А ты можешь без меня даже можешь обучиться пока. А я сейчас перешел в мост. Так. Вау, я нашел еще смартфон для золотания того. Так, тряси. Ой, мне, как... мне телефон садится. Блин. Мама, мне сел телефон. Мне телефон сел, короче. Так. Ну, запись все равно продолжается так. Она пытается мне позвонить, с ним может только -то до -то капец. Так, стопай на меня-то Так, средно соревнуемся. Я против Вики. Так, качаем, качаем, качаем, качаем, качаем, качаем, качаем, качаем. качаем, качаем. Я тебя догнать не могу. Чего так? Хорошо. Так, давай, давай, давай. Она вообще не понимает, почему не могу позвонить. Не можешь позвонить мне. Пусть сама пока обучается ребятам все это время. Она будет в шоке, что контакт меня недоступен. Вы должны навести то, что я вам показал сегодня. Ну, например, у вас есть вайбер. Вы должны навести на свой телефон или планшет. Сканировать значок, ну то есть нажать на человечек в плюс и еще, и короче дальше. Вы должны показать, что через это видео, этот значок, и вам отсканируется мой номер телефона. Хотите, если вы это сделаете, то тогда вы попадете в мое видео. Позд... Конечно же я буду с вами снимать видео, если у вас есть Roblox. Так, перестань психовать. И поехал. Ребят, напишите в комментариях в следующем видео из этой игры, какую мне карту пройти лучше. Да, вы сначала должны подумать, а не просто отвечать. Я вам покажу эти карты. Вот, например, за 5К. Это первая карта. Это ледяная. Конечно, ледяная. Оп, оп. Оп. Все очень просто, ребят, тут, если даже у вас есть такой телефон. Это не помеха, только участвуем у меня без робокса. Короче, вот эта карта. Или вот это лава, где лава везде, короче, я знаю. А это водобатные, короче. Вот, вот, вот эту хотела бы. Да, ребят, вы мечтали со мной снимать. Вика все равно еще играет. Она просто не понимает, что надо сделать. Она, наверное, не запомнила. Она не помнит. Она психолог. Так, идем за ней. А ты можешь сюда попасть, Вик? Она печатает. тебя так. У тебя не понял. Она за робокса качалась. А -а -а -а. Она обманула. Она не качалась за робоксой. Э -э. Ребят, вы видите эти темные значки. Вот три телефона я добыла. Тут есть телефон. И на вторую локацию есть телефон. О! А тут есть такой именно вот Чарлинг. Ай. Я забыл, что Майк не нажимаю. И тут есть, как в этой записи сейчас было, у меня соблюдается Майк. Есть вроде так? Ага. Очень. Я тут довольно наплываю. Да, тут странный звук тогда получает чертики кристаллов. Ну, она довольно догоняет. Видите, как неспокойный. Э-э. Это четвертый телефон? э Зато никто не может в этой игре обгонять, если ты в Роблоксе первый раз зарегистрировался. А чтобы зарегистрироваться в Роблоксе, вам понадобится написать свой логин. Ну, то есть, как будет название ваше в Роблоксе игре. А дальше нажимайте пароль, подвержение пароля, пол мальчический. девчачий и год рождения. Вот все просто, а чтобы войти, вам надо ввести логин и ваш пароль. Без подтверждения. Если только робот об этом не обновит. И... Вика, наверное, психует, что видит, что я на первом мэрке. Mm. А, вот так. <св> у этого чувака слетает серва. А у тебя бабуля играет. <св> Видите, что я за кучу разложу? <св> со мной играть очень легко. Надо подружиться со мной, узнать, во что я играю, и дальше все поедет саму. <св> Она прыгает. Так, идем, идем, идем, идем, идем. Она за мной идет. Вау, у меня новая. Так, она не понимает, что в этой игре делать. Ну, хоть бы помню. А что она не печатает? Не понял. Ой, это ужас какой-то. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ура! У меня можно покупать! Уэ, лэ, лэ, лэ, лэ, лэ. Ты просто офигеешь, что я купил планшет! дэ дэ, дэ. Ну, снимаю я тоже через планшет сейчас. Это пятая серия вроде. Напомните, я... Эй! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь... восемь. А! Опять забыл, да что такое? Вика и Гретья Рамонова. Стопы, где она спряталась? Вин, что она в сама спряталась. Печатает, спряталась, печатает, спряталась. А вот ты идешь со мной Сошла все время за мной. Да да. Она да. просто против, что прокачался. Иди за мной. У нас бубка гобли. Так. Ну, нормально, я у не не взвонил. Ну-ка, сейчас на, на новом телефоне. Это адреналин. Телефон купить. А все, закончились. Надеюсь. Телефон получше купил. Скачай еще. она ну смайлик Ты новый ну, смайлик купила что ли? Ёп. Ты новый смайлик купила из этих знаков. Я ничего не чем вижу. Понятно, она поняла. <coughs> она запуталась пятьсоточка. Вау. все будет что я ее обогнай так за сколько стоит холчики для компьютера чего за месяц Нет. альфа x x x x ты? где x x ты? Ты, x x x Ты x выйти. Если ты сейчас видишь, Вика, это видео через прям сайт, то смотри, нажимаешь на этот крестик, все, выходишь. Видишь, как обычно получается. А если вот так накликать и держать, все получится. Таффт вислафта надо ее вытаскивать. Нет, нет. Чего ты бегаешь за мной? А, Все, играем в другом игре, пока Вика не заметила, что я вышел давать загружать пистрей. Какую нибудь игру? она все равно играет. Ты что еще играешь? Вика ты сервак свое строила, а она свою сервак купила, а, а, -а. а Вика сервак купила? Не понял, Вика сервак купила? Ничто она себе в викт купила читерство?» 5, 5, что ли копируют что не пишешь ну види смотри если ты видишь это видео вот мышка нажимаешь вот так нажимаешь вот так держишь и пишется письма автоматически Ты че? Ты где вообще? Она не ходит за мной. Где она вообще, короче? На серваке с вами есть. Один, два, три, четыре, пять. Да, ай, зачем ты покупаешь, блядь, вузовка? Ну что у меня вообще сегодня получилось? Э, э! Пожалуйста, не розовый! Я позорюсь перед. Ой, ладно, я позорился перед подписчиками. Пусть подарить. Давай, я тебе дарю этот цвет, тебе очень идет. Прина. принимай. Так, чрт все не так. О, пикуся здесь. Увики, ч? Я розовый над розовый даю, короче. Давай жмякай, жмякай, жмякай. Дай принять мне так, ебарца. Я тебе розовый даю. Четырнадцать, четырнадцать, двенадцать. Одиннадцать. Девять, восемь, семь. Шесть. Три. Два. Бля. Бля. Я сейчас простоты и надо будет от цвета короче обемных цвета я ч ⁇ раз игру я игру сломал я же говорю что читирую эту игру Нет! ради На 8% ей ей ей ей ей Вот, держи. ей на ей Что? Ты не можешь. ей не Короче, я не знаю. Например, вернуть ну, ч. Итак. Итоги. Да, блин. О. Ты да, блин. Блин. Это просто какой-то труп. Это пустая. Время траты, ребята, эти. За то, что он пример показал. Ты здесь, вообще, относила. <звы> ну, что, три-четыре телефона достал, столкнуться. Это, что, не хватает. А, точно, здесь смартфон. Ё-пара-сутэ, он плачет. Ладно, я тебе молдал. Я же сначала искать на телефоне. Я тут сказал только четыре. Че, парса? Ты где-то вика? Ты ела? Ты где, деточка, была? ай а э не видать себе горячие кнопки Ютуба эээй ёпроса ты, не могу просить ты уже проходишь Ти ты упадешь. Вот только первая победа на как говорят. Странился на баги Лучше убрать слегка, вдруг нажму А у меня тут экран закрыт, а я упаду Где вообще? Вика, я не тебя не веру. Как тебе вообще телепорту? Триллион у меня триллион у меня. Четыре, пять, шесть, семь. Да блин. Кршки им кошки. А-а-а-ха-ха. Ты что, он туда зашла? Я жду твоего подхода. ты, ты чё упала? Ты видишь, что надо на этой стоять. Если ты видишь это ви видео, то тогда посмотри. Вот здесь надо стоять, вот здесь. Я с первого раза. Тай пока я пока три е ⁇ нок. как ушла. Где ты? ребят